Так, всем привет! Сегодня мы с вами играем в Айон. Как бы это ни звучало. Поэтому давайте приступим уже к самой игре. Так, сегодня у нас на повестке дня уничтожить духов Асмодиан. Поэтому давайте сразу не будем нальтешить и сразу же начнем. Вообще, что я вам хотел... Некоторые уже заметили, что видео давно не выходит. На самом деле, это, как естественно, сейчас идет как сам учебный год. Сейчас многие начнут говорить, ты как можешь в свободное время найти, чтобы поиграть и всему тому подобное. Да, я не могу найти время, чтобы уделить вам внимание. Поэтому давайте сейчас просто я отвечу на ваши вопросы, которые могут вообще возникнуть у вас. Поэтому ну, первый вопрос, который меня вообще больше интересует и сама, и может быть у вас тоже, это почему видео прям такие уже с качеством стали плохие? Может это просто не качество такое? Это у меня? Микрофон такой. Ладно, сейчас. И почему именно Айон сейчас опять попался? Да просто захотел. Как видите, 29 уровень это. Нихухры. Ну, может кто-то и уже докачался там, да огромных уровней но я поверьте еще на 29 уровне нахожусь у меня некоторые даже друзья уже там 50 уровней имеют а я только вот просто знаете не особо так сильно мне играю вот особенно когда просто есть желание поиграть то могу уделить ей время а когда нету то сами понимаете играть неохота а я вам ч рассказывать то больше нечего то а надо ее вроде ответил почему в видео то нет Просто лентяй. Кстати, еще хотел бы вам сказать. Я нахожусь в бездне. Ну, скорее, по концу этого видео вы сами поймете, где я нахожусь. Поэтому вам будет проще. А если вы еще хотите со мной сыграть, то позже зайду за того игрока, которого надо. И вы там сами сами поймайте так слыша дать все парирование нафиг надо точно нормально ну вот я по позже, позже вот когда за этого играю вот полностью наберу вот эту нижнюю строечку тогда я Тогда возьму крылья, вам покажу их, какие у меня уже. И зайду за того персонажа, которого надо. Если захотите, то сыграем вместе. Так, вы видели, что там были и, де... и десятого. Так, вот он, давай, воитель. Там были и деся... ну, десятый, шестой. так что я зайду там за одного шестого и вместе там с вами сыграем посмотрим естественно вы вперед меня прокачаетесь так как у меня не только эта игра в планах а вообще категорически и другие есть так спасите пленных меня эти разрушители сознания, если честно, как-то бесит. Не понял. Кто там? Я, оказывается, куда-то влетел. Понятненько, mm -hmm. ничего не понятно. Mm -hmm. Давайте тогда, когда я доберусь до 30 уровня. Я уже, естественно, вам тогда включу, покажу, как крыло, крылья, и будем уже играть с того персонажа, который у нас вообще первоначально стоит. Вообще по первости, когда я вот стал выполнять вот такое задание, у меня это было как-то геморно даже вообще ее выполнять не хотел. думаю, о, опять ходить, мочиться, блин, э -э. мужики, ну отвалить. посмотри. Вот вот смотрите, они меня даже я в воздухе нахожусь, и они как-то меня умудряются задевать. Вы хорошо, да ладно. Вот, ну, короче, вот такое такое вознаграждение я получаю. Вот смотрите, видите? Только начало, да? Mm -hmm. А уже где-то уже выполнил. Ладно, давайте тогда... Нет. Что я могу выполнить -то? Тут одно подземелье. Тогда давайте я слетаю сейчас вот сюда. пленные лицо. Тогда там сейчас посмотрю. И уже... уже будем определяться, что дальше делать. Пауза. Короче, теперь я занимаюсь некой фигнёй. Да. Вот. Спасение пленных лицов. Как их там освободить? Вы чё, смеётесь? Меня тут долбят. Ещё эти Асмодиане. Вы ещё хотите, чтобы я кого-то спас? Я не понимаю, как это вообще можно. Скроллок, скроллок. Не знаю, смогу, не смогу. Но попытка, не пытка. А, все, нашел. Я должен. Знаю. Поэтому лечу как могу. Еще О, все. Ой, пришли с на спасибо. Мы пытались вырубаться из плена своих, своими силами, но ничего не вышло. Здесь так много охранников, что наше оружие. Мы ничего не смогли сделать от резервации похоронных тади будет видна магическая сфера. и ну считать что мы сначали да интересно очень да конечно мы на свободе все благодарю вам я подскажу вам как выбрать судоархипелага срет северного дерево дерево когда подниметесь вверх от резерв... резервации то увидите магическую сферу если доберетесь туда то считаете что нам удалось уйти с архипелага но я тут понимаю мне кто-то тут помимо меня тоже ходит короче вы сами видите что тут за бред опа прочный щит Я не понял, а где мой-то? Давай, давай, за мной иди. Вон, пошли тут. Надо торопиться. Да ты-то поторопись. Это тебя касается. Вообще, обнагле. Я серьезно ранен и не могу летать. Я спасательный отряд. Опа. Нас направил сюда легать парень, чтобы освободить всех клиников. Далее его нам. Мы проводим его до цикады Литоминона. Там он будет в ну чё ладно я думаю серия у нас такая уж длинненькая короче мы с вами если вы конечно со мной хотите сыграть то мы с вами встретимся именно вот в цитадель Тиминона около Ну, короче, около портала какого-нибудь, например, того же самого LTN. Если вы меня встретите, то, естественно, мне будет приятно. Ч ⁇ кто-то смотрит видео и хочет сыграть. Ладно, всем. До завтра. А, всем до новых встреч, новых серий. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.